Господа, всем привет, с вами снова Макс Репьев, и сегодня мы с нашим специалистом Ильей приехали на Красную Поляну для того, чтобы показать вам интересную квартиру, которую вы можете использовать как для себя, для отдыха, для пассивных инвестиций, либо вообще для сдачи ее в аренду. Она на самом деле интересная и подойдет всем, но начнем мы это видео не с самой квартиры, а покажем вам инфраструктуру, потому что на Красной Поляне покупается в первую очередь она. Покупаются рестораны, которые здесь действительно в обилии и с хорошим качеством. Покупаются горнолыжные сервисы, покупаются кафе, покупаются бары, покупается казино, которое находится через дорогу от той самой квартиры, куда мы с вами сходим чуть позже. И сама квартира это будет интересна тем, что она действительно ниже рынка по цене, исходя из локации, которая здесь встречается именно ценового образования. И давайте, наверное, сначала я просто расскажу вам, что такое Красная Поляна, что такое курорт и как он развивается на сегодняшний день. Мы сейчас с вами находимся на самом курорте Красная Поляна. Это бывший курорт Горкий Город, который призвал на сегодняшний день Заменить нам европейские Альпы, так как вы знаете, туда сейчас на сегодняшний день очень сложно попасть. А сюда пожалуйста, приезжай, и качество здесь действительно на высоте, и сами курорты развиваются. Вообще, сам по себе кластер, именно Красная Поляна, не вот конкретно этого места, где мы находимся, а именно кластер, включает в себя 4 горнолыжки на сегодняшний день, и пятая еще строится. Это Красная Поляна, Роза Хутор, Альпика и Газпром. И еще Долина Васта строится, которая будет там, чуть дальше Роза Хутор, то есть их будет 5. 5 горнолыжек в одном месте, ну, как бы, согласитесь, это сильно. И здесь вы действительно можете встретить хороший сервис, и мы сейчас с вами пройдем именно по этой улице, я покажу вам, что здесь есть, какие ресторанчики здесь встречаются, вообще сама по себе атмосфера, как это все выглядит, и мы с вами посмотрим на континент людей, которые сюда приезжают. Ну, конечно же, это семейные ребята, причем они не обязательно катаются на лыжах, они могут просто приехать в горы, потому что им это нравится, и они подзаряжаются от этой мощи. И очень интересный факт, для многих это, может быть, будет открытие, но сама по себе Красная Поляна и вообще все курорты, которые здесь представлены, сдаются всегда круглогодично. То есть не только зимой, очень много людей сюда едет именно летом для того, чтобы позарядиться энергией, йога-туру сюда едут, просто пеший турин какой-то летний. Здесь на самом деле очень много летней активности, помимо зимней, поэтому горнолыжка не вымирает на лето. Безусловно, как бы сезон считается именно зимний, но и летом загрузка отелей достигает 90% в то время. А сейчас, когда закрыли Альпы и закрыли вот это все, и когда сделали нам вот такие вот сложности, чтобы мы не можем туда попасть достаточно просто, то я даже боюсь представить, что будет следующей зимой. Сколько людей сюда поедет, которые предпочитали Европу, но благо для них здесь есть инфраструктура И им здесь правда понравится Потому что это прям такой маленький кусочек Действительно хорошего сервиса Кусочек Европы, который находится здесь Пойдемте быстренько с вами пройдем по этой улице И уже после этого пойдем в саму квартиру Посмотрим, как она выглядит Но сразу хочу вам сказать Именно точка, откуда мы начинаем Это главная канатная дорога курорта Красная Поляна До сюда, с самой квартиры Пешком добираться 15 минут Есть такси, есть транспорт То есть можно, конечно, это сделать быстрее ну вот, в принципе, можно сделать как ребята. Ходят пешком, никакой проблемы нет, то здесь нет никаких гор, спокойно добираетесь, идете. Мы сейчас с вами зайдем вот в такую главную улочку именно на самой Красной Поляне, посмотрим, что же здесь у нас представлено. Ну, наверное, даже по одному вот этому киоску Дайсон, понятно, что публика, которая отдыхает на самой Поляне, она, скажем так, среднего и выше сегмента. Также здесь огромное количество действительно хороших и очень вкусных ресторанов на любой вкус. Вот, например, есть ресторан Базар. Дальше вот там находится ресторанчик Сыроварня. Очень хорошие рестораны будут по левой стороне, называется Гостидзе. Слева еще есть ресторанчик Люди. Есть пельменная стопочная, которая сделана в стиле 90-х. У них очень прикольные люстры из вилок и очень крутые настойки, поэтому обязательно посетите. На самом деле можно здесь на неделю приехать и все рестораны даже не успеть посетить и от всех вы прям кайфанете. Есть местные сидрерии, пивоварни, хинкальные, все что угодно. Это все прям на высоком уровне. Но мы сейчас с вами еще пройдемся быстренько здесь, оценим контингент людей. Конечно едет молодежь, конечно едет семьи едут пенсионеры. Можно добавить? Да, пожалуйста. Я хотел добавить, что помимо ресторанов здесь еще есть торговый центр, который по размерам практически такой же, как Море Мол. Четырехэтажный. Где представлены все основные бренды. Где представлены а -а магазин Перекресток. И сверху еще аквапарк. И И сверху еще аквапарк, да. Кстати, до аквапарка также от нашей квартиры идти если до сюда 15, то до сюда 10. Ну, примерно так, да. Еще, кстати, есть хороший аквапарк, прям с выкатом на... Улицу на Газпроме. Там открытый бассейн, круглогодичный, большой, с крутейшим видом на горы. То есть до него добираться, опять же, с нашей квартиры пешком минут примерно 30, но на машине спокойно можно доехать за 5, где-то так. Сама по себе поляна сделана в таком вот едином стиле, в низкоэтажной форме. То есть здесь мы с вами видим 5-6 этажей, через дорогу 3-4. И здесь вот в конце этой улицы у нас расположилось казино «Сочи». Там же Вау-арена, ныне называется Red арена И, ну, на самом деле, то есть вы сюда приезжаете, отсюда можно вообще не выезжать, и вы найдете здесь абсолютно любую активность. Абсолютно любой ваш каприз будет здесь удовлетворен. Вот, кстати, хороший ресторан, мы как-то в нем корпоратив отмечали. Это гости или гостидзе, я их гостидзе, да? А вот там у нас находится Чайхана Узбечка. Тоже прикольная, вкусная. А дальше вот по этой улице у нас расположилась сидрерия с очень крутым сидром, с очень крутым пивом. Обязательно придите, посмотрите. Вот. Мы сейчас, конечно, не будем вам показывать всю вот эту вот инфраструктуру. А мы просто сейчас быстренько дойдем. Возможно, включим таймлапс для того, чтобы вы увидели. И окажемся уже внутри нашей самой квартиры. Мы совершили тут небольшую ошибку и изначально поставили машину на территории самой Красной Поляны и сейчас пока мы будем выезжать, потому что нам нужно вот, вот этот вот переулочек, я думаю, что мы с вами сделаем действительно большой кружок, именно проедем по всей инфраструктуре, просто поделюсь с вами своими мыслями, расскажу, на кому вообще это все подойдет, что здесь есть именно в таком вот ключе. Мы вообще сейчас с вами находимся на курорте именно самой Красной Поляны, как я уже сказал. И здесь, если вы по другую сторону посмотрите, то увидите... Но условное частное домовладение, ну как бы здесь есть квартирные дома, есть апартаментные комплексы, и вы не встретите здесь ни одной высотки вообще. То есть на поляне запрещено строить что-то высотное. Но атмосфера здесь действительно создается красивая, уютная и хорошая. Во-первых, благодаря, конечно, стилю шале, который добавляет это все. А Во-вторых, то, что нет какого-то огромного аврала людей хотя опять же в новогоднюю ночь он конечно же есть и самый огромный кайф именно поляны что здесь собираются люди которые вообще нет мира сего но вот я их так называю и причем по-хорошему так называю а, они все очень дружелюбные они все очень крутые специалисты В своей сфере, они все очень умиротворенные И самое главное, они не агрессивные Я реально на поляне Не видел еще ни одной ситуации Чтобы кто-то с кем-то дрался И что-то происходило Ну и недвижка, соответственно, здесь стоит Совсем не маленьких денег Но опять же, смотря с чем сравнивать Если мы будем сравнивать с вами с Альпами, то здесь, конечно, дешевле Если мы будем с вами сравнивать с центром Сочи То, конечно же, здесь дороже Ценится это все больше Потому что это все можно использовать как курортную недвижку, либо можно использовать как какой-то пассивный доход. Это все очень сильно сдается в аренду, причем совершенно за другие деньги, нежели это сдается в центре Сочи. Так, мы сейчас с вами выезжаем именно с самого курорта Красной Поляны. Если вам вдруг интересно, то здесь всего полчаса бесплатные. Дальше, по-моему, идет вот, 200 рублей часто. Есть, надеюсь, мы успели. Да, мы успели. И я просто предлагаю вам сейчас быстренько проехать по самому курорту, именно туда дальше, посмотреть, как выглядит Роза Хутор, с чем она представлена, вы просто поймете, что э, место именно вот здесь, оно более универсальное, чем место, например, Розы Хутор. Потому что Роза Хутор в основном представлена отелями, и там, ну, честно, скучновато. Это такое больше... Даже не знаю, он какой-то очень размеренный отдых А на той же самой Красной Поляне, где вот мы только что с вами были Там можно найти абсолютно любого рода развлечения На Розе Хутор, конечно, с этим ну, посложнее будет А сами горнолыжки-то находятся вот там вот сверху Сама по себе именно Красная Поляна располагается вот здесь Вот там располагается у нас Роза Хутор А через дорогу вот тут вот Ну, как бы я понимаю, что не очень понятно Но хотя бы направление вы видите Здесь у нас расположилась Альпика и Газпром вот именно вот на этой части Также вот в этом ущелье Отсюда будет не видно Располагается у нас Газпром-арена Ой, Газпром-арена В общем, вот там вот у нас находится аквапарк И стартовая дорожка Именно старт канатных дорог Для самого курорта Газпрома А вот на Альпику Находится здесь Также здесь есть вокзал Красной Поляны То есть вы спокойно сюда приезжаете Из центра Сочи, из центра Адлера И уже дальше направляетесь По самому курорту Вообще очень приятная атмосфера и очень круто, что в прошлом или в позапрошлом, по-моему, году э, сами по себе горнолыжки связали между собой пешеходной тропой. Она находится через речку от нас, это река Мзинта. По ней очень круто гулять, по этой зоне. Она очень длинная и она очень атмосферная, живописная. Там высадили газоны, высадили все и соединили все горнолыжки. То есть вы с Газпрома можете прийти на Розу. Мы, кстати, к ней подъезжаем. А, и также вы с Газпромом можете прийти на Красную Поляну, откуда мы с вами выехали. Мы вот с вами оказались на Розе Хутор, и она реально раньше была топчиком, а на сегодняшний день она сильно скуднее по наполнению, чем та же самая Красная Поляна. Но зато здесь есть более брендовые рестораны. Их здесь, конечно же, меньше, но здесь расположился Сахалин, здесь расположился Red Fox. Я думаю, что мы сейчас даже быстренько с вами заедем. Просто сравните, как это выглядит. Ну и здесь еще есть... Дополнительное отделение казино, называется это бонус-слоты. То есть здесь стоят аппараты, автоматы, опачки. А мы не можем так просто проехать теперь, что ли? Всегда просто вот шлагбаум был открыт, а сейчас закрыт. Ну-ка. We have a А, вон он, пришел наконец-то. То есть мы собрали с вами вот такую пробку сейчас. Зачем они закрыли здесь шлагбаум, конечно, непонятно. Но, тем не менее, вот вы увидели плюсы-минусы вообще всего, что здесь может быть. Мы оказались с вами на розе хутор. Быстренько, так сейчас по ней проедем. Я, конечно, понимаю, вы уже ждете, на как, блин, давай уже предложение, чувак. Что ты нам тут экскурсию еще показываешь? Но оно того стоит, поверьте. Возможно, вы узнаете что-то, чего не знали раньше, о том, вот, какой позиции находиться. Здесь у нас расположилась парковка, их на самом деле очень много. Одна здесь находится, вторая напротив, напротив канатной дороги, и еще одна рядышком прям с ней и вот так выглядит роза хутор она на самом деле небольшая. А именно сама красная поляна и горки город в прошлом он больше по наполнению круче определенно там даже скейт-парк есть если вы вдруг не в курсе если у вас ребенок занимается скейтом какие-то тематические ребята здесь вот еще ходят вот а ресторанчики про которые я говорил которые реально но ну, в топ-10 точно входят, вот сахалин red fox то есть это вот находится все вот в этом здании вот проезжаем сейчас и вы удивитесь насколько она маленькая что мы вот буквально через пару минут уже выйдем с ее территории И здесь но ну, не продается жилье если например мы на э, горке город могли встретить с вами зону которая находится через дорогу и купить там например квартиру то здесь ничего такого нет есть ряд апартаментов которые находятся там но что-то я ни одной продажи в них и не видел еще есть мастера парковки но если, например, вы хотите встретить Новый год, то лучше всего, конечно, приехать именно сюда, возле ратуши. Здесь собирается действительно крутая тусовка, салюты такие, которые даже многие города на день города на свои не устраивают. А здесь это все есть, там действительно стреляют прям бах-бах, очень круто это все выглядит. А вот там вот через дорогу у нас расположилась главная канатная дорога. И по факту мы выезжаем с вами с территории Розы Хутора. Ну вот, например, у Розы Хутора есть прикольная такая часть. У них есть собственная и такой пруд. Они сделали собственный пляжик здесь для того, чтобы летом народ мог купаться, загорать и кайфовать. Также здесь есть Роза Холл Молл. Вот здесь много концертов на самом деле на сегодняшний день проходят на Красной Поляне. Что-то в рет Арене, что-то в Розе Мол. Молл. Вот как-то так это выглядит. И мы выехали с вами с территории, ну, практически уже Розы Хутор. Вот как бы вся ее инфраструктура. Теперь поехали уже смотреть квартиру с инфраструктурой. Подробнее мы, конечно, с вами можем познакомиться, если вы приедете сюда уже лично. Зайдем даже в ресторанчик покушаем. Возможно, мы вам выделим самокат и прокатимся просто по территории, по той самой тропинке вдоль набережной, по которой мы с вами про который я вам говорил, но мы с вами, естественно, там сейчас не будем ходить, потому что это минут 40 только пешком займет, но на самокате, конечно, быстрее. Ладно, заболтались, двигаемся в саму квартиру, расскажем, почему она интересна, сколько она стоит и за сколько вообще ее можно в дальнейшем будет стать. Вот так выглядит дом, вот горы, а вот Илья, который сейчас расскажет вам историю этого дома. Да, пятиэтажный монолитный дом, 67 квартир, есть подземный паркинг. Дом сдан в 2017 году, полностью все центральные коммуникации, статус квартиры, что немаловажно для СТ своя газовая котельная, что уменьшит ваши коммунальные, да, коммунальные платежи. платежи. И еще на первом этаже есть консьерж, который в принципе может сдать вашу квартиру, если вы сильно этого хотите. Также я хочу именно с этой точки обратить ваше внимание, что вот это длинное здание, вот сейчас вот видите, это Мариот пятизвездочный отель. А рядом с ним, вот там граничит у нас э, казино Сочи и чуть дальше находится Ред Арена, где опять же проходят все концерты. Здесь в принципе, ну, вот написано Мариот, если вы вдруг не верите. Но вид потрясающий просто на горы, конечно, открывается. Место силы. Пойдем теперь смотреть квартиру в этом самом месте Вот сама квартира. Общей площади у нее 31 квадратный метр. Вы скажете, что немного, но тем не менее она распланирована в однокомнатную. Вот такая вот здесь есть кухня-гостиная. И есть вот такая здесь спальня. Мы только что померили ее по квадратным метрам. Вообще, в принципе, всю квартиру мы замерили. А вот эта конкретно спальня занимает у нас 11,2 квадратных метра. Здесь у нас... Расположена вот такая вот стенка с телевизором, какие-то тут штуки, где можно что-то похоронить, небольшая гардеробная часть. Здесь у нас кухня 12,4 квадратных метра, есть диван, который раскладывается, то есть, в принципе, квартира по 4 спальных места, кухня, где вы можете что-то приготовить, индукционная поверхность но, по-моему, здесь, да, здесь нет а, у нас посудомоечная машина, но в принципе, если хотите, можете поставить большой холодильник и самое главное, что здесь есть газовый котел, который сильно сократит ваши коммунальные платежи. Ну, сто про который как бы не нужно особо рассказывать. 12,4 метра здесь очень прикольная часть такая, как для полян, мне кажется, обязательный атрибут, да, это Камин, он конечно же декоративный но тем не менее атмосферу он создает также висит еще телевизор на кухне и вот такая ванна 4 квадратных метра здесь значит стиральная машина э, ванная но и все принадлежности по самой ванне давайте просто посмотрим какой вид у нас открывается из окон вы сейчас можете сказать что ой вид там на соседей но тем не менее вид как бы и на горы тоже неплохой господа в общем вид вот такой илья Расскажи, пожалуйста, сколько она стоит на сегодняшний день, и по альтернативам, давай тоже пробежимся, чтобы люди понимали, что предложение интересно. Да, у нас обычно в комментариях пишут, если чего-то не хватает из декора, они обязательно это укажут, поэтому для более внимательных, кто увидел, что нет люстры, заказано новая, хорошая люстра, здесь заказаны новые шторы, ну это так, из мелочей. Угу. Так, цена данной квартиры на сегодняшний день 18 миллионов. Так. Это у нас практически 600 тысяч за квадратный метр. Если мы возьмем из, из альтернатив вообще в данной локации... Такая цена идет на черновой площади. Угу. Ну, можно в принципе, в пример привести Санд Пик. Это именно апартаментный комплекс, который находится вообще между Красной Поляной и Эстосадком. Мы находимся в Эстосадке. Там цена уже порядка 700 и сдача только да. через два года. Есть еще, конечно, брендовые комплексы, как отель Поляна Пик, но там минимальная цена порядка тридцати по миллионов на сегодняшний там день начинается, да. Да. И если мы в принципе с вами рассмотрим именно эту часть, то здесь средняя цена квадратного метра 700 где-то плюс 700 800 где-то вот в таких вот пределах а здесь опять же есть следующая по цене квартира начинается она от скольки 19 и 20 Всего 19 и 20 продаются то есть 18, 19 20. Вот это на сегодняшний день самая недорогая. Но опять же, у нее есть огромный плюс. В том, что у нее два окна, она угловая. То есть она реально дробится вот в такую вот зону и в зону еще кухни. Кстати... Я просто продавал... секунду. Mm -hmm. Я просто продавал здесь достаточно много квартир, и в основном они представлены студиями. То есть они большие, полноразмерные, но у них у всех одно окно вот туда. Что-то смотрит на горы, что-то смотрит... Ну, хотя здесь все стороны смотрят на горы. То есть что-то смотрит в сторону розы хутор, что-то смотрит в сторону Красной Поляны. Но здесь у вас есть возможность, точнее, уже все сделано за вас. Именно разделена часть сама по себе кухни-гостиная и разделена спальня. То есть можно вот так закрыть и не слышать, что Илья вообще сейчас там говорит. А можно открыть и послушать все-таки, что хочет нам Я донести. Кстати, Как раз хотел уточнить, что она функциональное по сравнению с другими предложениями. Да. Там просто сделана как студия, также 4 спальных места, но нет разделений. Так как здесь два окна, здесь выделили и кухню, и гостиную, и спальню. И по сдаче будем обсуждать? Конечно. Смотрите, в сезон данные квартиры, у которых 4 спальных места, есть отдельная спальня, сдаются от 8 тысяч в сутки. Угу. То есть вообще, на берем новогодние даты, там достигает до 14 тысяч. Да. Примерно в сезон, у меня просто коллега занимается именно этой локацией по сдаче. За сезон, там, грубо говоря, с конца ноября до конца марта, Средний доход уже чистыми на руки получают 600-700 тысяч. Угу. А на лето кто-то также продолжает сдавать посуточно, а кто-то дает долгосрок на полгода. На, на самом деле, кстати, вот возможно для вас это будет сейчас открытием, но найти квартиру длительно на Поляне это огромная редкость. Это вообще да, очень сложно сделать, потому что все собственники сдают именно так дифференцированно. И, например, вот эту квартиру, ее можно сдавать посуточно именно в высокий сезон, именно зимний, но летом она, ну, минимум, цена это 50, минимум. минимум. А, реально можно дойти и до 70, опять же, посмотрим, насколько аренда именно в этом году поднимется в цене. Но, как вы знаете, много курортных направлений на сегодняшний день, увы, закрыто, и Сочи остается одним из единственных таких топовых и хороших предложений, на которые можно обратить внимание, куда народ точно поедет. И возможно мы увидим именно эту квартиру, которая будет сдаваться. И возможно она даже и не будет сдаваться в длительную летом, потому что спрос на нее будет велик. Ну, вообще, как давно стал, в принципе, круглогодичный курорт, здесь можно и летом сдавать посуточно, потому что спрос летом да. на посуточно тоже большой. Кстати, вид на город, если вы видно, наслаждаетесь хорошим... Но, ну, блин, ну, здесь камера, не, камера, камера конечно, не, не затащит. Да, да. Хотел бы добавить, что вообще в данной локации именно курорт Красная поляна, не сама Красная поляна, поселок, а именно курорт Красная поляна, Эсто, это разные вещи. Это разные вещи, да. Именно Эстосадок, здесь вообще в принципе статуса квартиры найти очень сложно. Ну, апарты и жилые помещения. Апарты и жилые помещения, совершенно да. верно. Здесь, в принципе, на сегодняшний день, чтобы вы понимали, в данной локации всего один из предложений по статусу квартиры. Ну, еще okay. как бы есть два предложения выше. В этом доме да, есть, да, да. да, Ну вообще по всей локации всего. Ну, да. Поэтому здесь, если вы подбираете как раз таки квартиру, то это одно из лучших предложений на сегодняшний день. Вообще хочется добавить, что это действительно ликвидный объект, потому что находится он в центре горной инфраструктуры. Горный кластер, как вы понимаете, все здесь находится. Поэтому, если даже вы вкладываете в него просто с целью сохранения денег, то его достаточно несложно в дальнейшем продать. То есть его можно просто использовать как банковскую ячейку сохранения, и он все равно будет дорожать примерно на 10-15-20% в год. То есть, я думаю, что мы в следующем году увидим здесь цену 20 миллионов рублей и так далее. Если вы не верите, то за 7 лет на недвижимость Сочи цена поднялась в 6 раз. 6 раз она вряд ли куда-то упадет, и она просто будет расти, опережая инфляцию. А инфляция, как вы знаете, будет, скорее всего, высокой. И я ничего вам не буду доказывать, ничего не буду объяснять, потому что это абсолютно бесполезно, каждый из вас останется при своем мнении. Есть просто факты, и все. Этот объект ликвидный, его можно рассмотреть. Да, еще математики скажут, что зачем мне 20% в год на недвижимость, если сейчас банки идут 20%. Во-первых, это скоро закончится по банкам, а во-вторых, здесь помимо того, что у вас объект прирастает в цене каждый год, он еще приносит вам пассивный доход миллион в год. Он и больше может приносить, может, больше. Если смотря как его сдавать, то, то все понятно. Короче, у нас есть разные варианты, как вам это все можно продемонстрировать, с какой стороны вы хотите для себя, понятное дело, что это круто. Если вы хотите для сдачи, мы сделаем вам действительно расчет, свяжем вас со специалистом, который вам поможет это все сдать действительно по хорошей цене. В общем, предложение. Может быть, кому-то из вас оно не понравится. Кто-то скажет, что оно какое-то неэстетичное. Ну, в общем, на вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные. Мы рассказали вам инфраструктуру, показали вам предложение, оно действительно стоящее, и мы как эксперты этого рынка заявляем вам, что оно стоящее, поверьте, мы можем вам привести кучу аналитики и доказать, чем оно стоящее, мы в принципе кратко попытались это только что сделать, но опять же верить, не верить, это уже ваше решение, мы как бы 7 лет занимаемся недвижкой и знаем, о чем говорим. Вот, если вы хотите его рассмотреть, то лучше это сделать живую. Приехать сюда и посмотреть, как он выглядит, прогуляться пешком и на некоторые, возможно, какие огрехи, которые вы увидели по видео, вы закроете глаза вживую, потому что скажете, блин, ну реально это крутое предложение. Но если уж прям совсем ничего не понравилось, то я рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал куда мы выгружаем срочные предложения, новости, делимся мыслями. Также подпишитесь на нашу группу ВКонтакте, туда тоже вся информация дублируется, и обязательно посетите наш сайт. На сайте можно найти разные интересные предложения в разных локациях города, да даже и не только Сочи, а вообще страны и мира. Поэтому, господа, с вами был я, Макс Репьев и Илюха, который нам рассказал всю историю, рассказал нам, показал этот апартамент, он действительно интересный. Ссылочки квартира, внизу. Квартира, да, квартира. Квартира. Ссылочки внизу, господа, обращайтесь, и мы уже покажем вам это все вживую. Либо сделаем онлайн-презентацию, видеообзор и вообще расскажем все плюсы, минусы. У нас для этого есть крутые специалисты, которые все это могут вам организовать. Вам всех благ, удачи и.